بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقاء وصحبة الأبرار «О Аллах, очисти меня в этот месяц от скверны и всего нечистого. Даруй мне терпение от того, что дано мне из немногого, богобоязненность и товарищество с праведниками посредством Твоей помощи. О, о прохлада о, о, глаз обездоленных. Исмаллахи Рахману Рахим во имя Аллаха, милостивого милосердного. Когда человек совершает грех и послушание своему Господу, это отрицательно сказывается его внешности и внутреннем мире. В преданиях сказано, что при каждом грехе на сердце человека оседает черное пятно, которое со временем увеличивается, когда человек начинает совершать больше грехов. Оно делает человека черным, чтобы он больше не мог слышать божественных истин и противостоял им. Поэтому, чтобы очиститься от скверной греховной, человек должен искать помощи у единого Господа миров. Человек сможет только через божественное всепрощение очиститься от скверни и порочности греха. И всемогущий Аллах возвышает об этом своим рабам в Коране следующим образом. قل يا عبادي الذين على أنفسهم لا تغنت من رحمة الله إن الله يغفر Скажи, о Рабб мой, Который злишись самим себе. Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Поистине, Аллах прощает грехи все. Поистине, Он прощающий, милостивий. Так и мы просим Бога в этот день сделать нас среди истинно кающихся в грехах, чтобы очистить нас от скверни. И порочность и греха.